Всем привет! Если ты не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Не стесняйтесь, пишите мне свои любые вопросы, комментарии, и я с радостью на них отвечу. С кем не знакома, можно и познакомиться. Ну а сейчас анекдотик. В автобусе женщина-кондуктор подходит к мужчине и говорит, «Мужчина, оплатите проезд!» он. Я Отец-одиночка, она, и сколько же у вас детей, он, десять, она, и как же вы с ними справляетесь, он, а я что, да все дети с матерями живут, она, а вы, он, а я что, я, отец-одиночка».